Хочу поделиться рецептом необычных чипсов из гречки. Они получаются очень вкусными, хрустящими и ароматными. Отлично подойдут в качестве закуски или перекуса. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чипсы из гречки. Если хотите чипсы с менее выраженным гречневым вкусом, используйте зеленую необжаренную гречку. По желанию можно добавить дополнительно любые специи на ваш вкус. В конце видео мы расскажем, Какие продукты потребуются? Подготовьте все ингредиенты. Сварите мягкую разваренную гречку. Измельчите вареную гречку, затем протрите через сито для однородности, добавьте соль по вкусу, перемешайте. Намажьте тонким слоем получившуюся массу на силиконовый коврик или лист для выпечки. Подсушите в духовке 3-5 часов при температуре 100 градусов. Также можно использовать дегидратор или сушилку для овощей. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Разогрейте кастрюлю с маслом, обжарьте подсушенные чипсы буквально 10-15 секунд до легкого коричневого цвета. Выложите чипсы на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло. Чипсы из гречки готовы. Приятного вам аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Гречка. 120 грамм. Вода. 500 миллилитров. Соль. По вкусу. Масло растительное. 1 стакан. Для жарки. Количество порций. 2 ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. До новых встреч!